Добрый день, товарищи! Сегодня 27 мая. Меня зовут Аркадий и информагентство «Ледокол» сегодня у приемной председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Здесь ожидается одиночный пикет в поддержку 10-й поликлиники и 6-й больницы. Одиночный пикет по адресу Максима Горького, дом 40. Пикетчику не разрешается не говорить. Ближайший, похоже, пикет может быть только в 50 метрах. Вот так вот, чтобы соблюсти закон буржуазного государства, надо чуть ли не на колени встать перед ним и фактически молчать о своей проблеме в тряпочку. Потому что, опять же, пикетчикам запрещено говорить о своей проблеме Александр Иванович Александр Здесь вот те приложения, которые, да, которые вы да? <сёст> да, мы приложили, здесь на основании видео, и вот еще нам нужно переключить, Но а здесь есть три электронных файла, здесь вотпиши, и, прият, нам, <сёст> а, <сёст> нам нужно было передать в Сколько или... Вот как, я что мы, я пишу, что остальные лисы, остальные лисы, У нас остальные лисы, остальные лисы, Вот по одному же, а притчет. Вот, вот, притчет. По причин, по причин. у нас не было а, есть папа, не притчет. Притчет. Да. Да. Но Слушайте, я хочу я уже не знаю. Я не вас дозванивалась. Я названивала до приема, чтобы согласовать время, встречи. Любое время. Мне было отказ. Со мной разговаривала пять не раз. раз. Нерошников не с Ангелом Николаевич, правильно? И вот в пятницу мы с ним говорили в последний раз в связи с экстремием, мы уже сегодня просто пришли поем. Он сказал, что вы все знаете, вы По ответ получили, вопрос принципиально решен. Поэтому во встрече с смысл... ним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 момент опроса действия, пока мы изучаем документы, вот эта ситуация с созданием рабочей группы, когда я там была одна, и э, 10 человек выступающих за передачу здания, она совершенно непорекленно, и периманочек очень жалая о тем не менее, 20 числа я получилась, по 20 мая, что издание в больнице официально переданы баланс психиатрическом. У вас это Давайте поговорим о том, что в нашей коллекции, в нашей коллекции, в нашей коллекции, в нашей коллекции, в нашей коллекции, в нашей коллекции, в нашей вот это... не надо, это просто вопрос. Если я... Я хочу, чтобы вы Я остановлюсь. почему я... Что это не он Это или это а и выяснилось, что мало того, что у нас денег в лаборатории даже нет, предлагают самую цифровую маркетинговую обладающую, еще поскольку в историю рецензентами выяснилось, что там, что-то не соответствует площадям, что-то не соответствует имени финансовую главный врач, на оснащение вот, получается, вопрос о а полеумении у нас уже зависит. Никакого по поводу обновления в полном объеме у допустим, нет, и у него Сейчас она занимается приемом. На этой теме папы должно состояться заседание общественного совета. Оно состоится, Алексей Владимирович Леонидович Леонидович. Это вот по чьей информации? Главного мы надеемся, что вы сказали, что вы переехали поясни, но вы решаете заседание в этом и направлены действия и опять-таки в основном врачам, но есть в том, чтобы вы будете считать, что месяц назад мы направили занятие в институт и вне здравоохранения сегодня уже 27 мафия. Срок по правильному закону об обращении граждан уже есть только ответы нам мы. отправили отправились предложения свое предложение конкретно по лаборатории, чтобы э, провели реконструкцию старых помещений, чтобы углубили куда чтобы выделили на это средство, поскольку других помещений для лаборатории просто не на нас На самом деле, если я посланирую сломать все, то у нас остается без лаборатории. У только в кабинет правды. Будет работать, Вот волнуют, а ответы, нам до сих пор. Не не принимают. ну, не не. Спасибо, когда мы звоним, пытаемся звонить Саяпурончич, через несколько минут на Да. По поводу встречи я сообщить. Я вам Да, хорошо. Контакты есть? Есть. У меня просто как бы нет особого доверия в передаче, потому что... Добрый день, меня зовут Аркадий, представьтесь, пожалуйста. Ларина Людмила, Екатерина Панченко. Отлично, вы из родительского совета по сохранению 10 поликлиники, верно? Вы по-прежнему боретесь за сохранение 10-й поликлиники и шестой й больницы инфекционной. Как продвигается ваша борьба? Расскажите, пожалуйста, для наших зрителей и читателей. Борьба продвигается следующим образом. В апреле месяце, во время приезда Вячеслава Викторовича Володина в наш город, мы пытались с ним встретиться, для того, чтобы донести до него происходящее в детском здравоохранении нашей Саратовской области. Встреча у нас не получилась, но мы пообщались с руководителем его приемной Ерохиной Татьяной Петровной и вице-губернатором Игорем Ивановичем Пивоваровым. На этой неформальной встрече была достигнута договоренность, что мы получим документы, необходимые нам для изучения собственного процесса реорганизации. И после того, когда мы проведем свой анализ, мы вернемся к этому вопросу, к вопросу передачи здания под психиатрическую больницу, либо под инфекционную. Но 20 мая мы получили официальное письмо от заместителя председателя правительства Гречушкиной, в котором было написано, что здание 6 мая отдано под психиатрическую клинику. То есть в тот момент, когда наши активисты изучали документы, мы работали с юристами, с экономистами, с врачами. Мы провели большую работу, около 40 листов занял наш анализ, который мы сегодня предоставили Вячеславу Викторовичу для ознакомления. В это время, несмотря на достигнутые договоренности по приостановке любых действий, по перепрофилированию, здание было отдано. Мы расцениваем это как. Плевок просто в лицо родительскому сообществу, нарушение любых договоренностей со стороны правительства с нами. И, безусловно, мы возмущены, и мы будем дальше отставить свои права, в том числе и в Москве, если это понадобится. Хорошо, тогда такой вопрос. А какие у вас есть права, как у наемных работников в стране, которая управляется капиталистами? Какие у нас есть права? Конституционные. <laughs> да. Все наши права, конечно, закреплены в основном в нашем законе, в федеральных законах. Вот исключительно этими законами мы руководствуемся в своих действиях. Понятно. То есть вы считаете, что буржуазное государство будет защищать тех, кого оно должно подавлять? Ну, я не буду утверждать, что это государство буржуазное. Правильно? Оно у нас... Демократические принципы будем надеяться на демократические принципы все-таки. Э, вот скажите, пожалуйста, Володин и его, так сказать, коллеги они владеют средствами производства Там, заводами, пароходами, газетами и прочим подобным. Это владеют? В курсе такой информации. Э, ну, в принципе, они владеют чем-то, или они чем также в, в найме? Отражено в их декларации о доходах, я так подразумеваю. Я немножко не о том, товарищи. Вот есть два класса буржуазия и пролетариат. Те, кто сдает себя в наем, и те, кто нанимает людей. Согласны с этим? Ну, мы сейчас тоже немножко не о том, поскольку мы родительское сообщество, которое никто не нанял, которое тоже никого не сдает в наем. Мы отстаиваем исключительно права своих детей, которые закреплены вот во всех наших законах. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас как родители, но вы родители же, вы как-то где-то работаете же, вы нанимаетесь на работу. Да, но наша работа не имеет никакого отношения к нашей общественной деятельности. Это уже другое. Ваша общественная деятельность вытекает как раз из того, что у нас буржуазное государство, государство построенное теми, кто вас нанимает, и у вас с ними есть несколько антагонистические интересы. Но лично с моим работодателем у меня нет никаких интересов антагонистических. Нет, Аркадий, мы сейчас немножко не в ту степь уходим. У нас тема одна. Это закрытие 6 инфекционной больницы и нашей поликлиники, 10-й, бывшей, которая ну, приостанавливается, ее работа у нас на глазах. Кто бы что ни говорил. Поэтому любыми способами, законными, в любом государстве, как бы его каким кто ни считал, буржуазным, демократическим, любым, мы стараемся права наших детей защитить. Вот. Ольга, вы прекрасно понимаете, что я именно к этому и веду. Просто я от более общего веду, потому что общее ⁇ это там, страна, мир, а дальше уже более частные нам проблемы. Было бы с нашей, вот, с нашей для начала, а потом мы уже перейдем к каким-то более общим, наверное, вопросам. Есть метод мышления индукция и дедукция. Так, если мы будем от общего к частному идти, мы больше сможем решить проблем. Так вот, почему я именно начинаю с того, что у нас буржуазное государство и будет ли оно защищать ваши права. А потому что оно по факту не должно защищать ваши права как наемного работника. И поэтому мы считаем, что государство наемных работников, то есть таких как мы, оно должно быть организовано уже сейчас что может вам помочь решить вашу проблему, потому что при диктатуре наемных работников как раз и будут строиться и больницы, и школы, детские сады, и новое жилье. Вы согласны с этим, что вы сами для себя знаете, что надо построить, где надо построить и сколько надо построить? Логично? Ну, сами для себя, смотря в каких масштабах. В масштабах всей страны, безусловно, я не знаю, сколько, чего нужно построить. Поэтому мы с вами говорим немножко, вот еще раз говорю, про разные вещи. Вы действительно, возможно, право в том, что от общего к частному нужно идти, менять нужно какие-то э, устои э, на федеральном уровне, которые нам, может быть, не, не совсем верные посылы вниз дают. Но, тем не менее, мы, вот как родители, достаточно ограничены все-таки в своих средствах, правильно, э, и в отстаивании прав. Вот То, что мы можем, мы то и делаем на протяжении последних четырех месяцев. Мы пишем обращения письменные, мы устраиваем согласованные мероприятия, митинги, одиночные пикеты, делаем все возможное для того, чтобы привлечь внимание не только местных органов власти, но и федеральных к решению этой проблемы, поскольку на местном уровне у нас это сделать, к сожалению, не получается. Хорошо, Ольга, тогда такой вопрос. Эти действия, которые мы с вами сейчас пронаблюдали, я с вами уже с марта месяца потихонечку работаю, и поэтому хочу спросить, ваши действия, они привели к какому-то результату или постоянно от вас отбрыкиваются, отписываются, вешают лапшу на уши? Большинство ответов, которые мы получили на наши обращения письменные, они, безусловно, ну, мы в них не увидели никакого отклика на наши аргументы. То есть родители приводят свои аргументы, свои просьбы обоснованные, но мы считаем, что нас не слышит а иногда просто в открытую говорят нам просто нет, что чиновник всегда прав. Вы все так же считаете? Ну, громче, громче! Да -да -да. Вы же да, наемные работники, есть. надо... Свою мы победу. родители, мы родители, в и родители очередь. и наемные работники. Вы не стали все. наемными работниками раньше, чем родителями, я уверен. Ну, может быть. Но опять-таки к нашей борьбе сегодняшний это не имеет никакого имеет, отношения. Имеет наипрямейшее. Ну, это ваше мнение. Имеет наипрямейшее, потому что как раз, я же не говорил про то, что вы на федеральном уровне, а на местном как раз, местное самоуправление, демократическое, как раз, о котором вы говорили, оно может управляться осуществляться через советы наемных работников на предприятиях или по территориальным округам. Но это уже другое государство должно быть, согласна? К сожалению, на местном уровне, еще раз повторюсь, мы даже, наверное, обсуждать дальше не имеет смысла местный уровень, поскольку на нем мы никакого отклика не получили. Скорее наоборот, те обещания, которые нам были даны при остановке перепрофилирования здания, о том, что мы будем изучать документы, на это время никаких действий осуществляться не будет, они все были нарушены. Поэтому мы сейчас обращаемся, вот именно поэтому мы пришли уже в приемную Вячеслава Викторовича Володина. В дальнейшем мы поедем в Москву, будем выходить на... Пытаться донести эту ситуацию и до президента, и до министра федерального. То есть, ну, способы докричаться, я так думаю, достучаться до, хотя бы до федеральной власти у нас есть. И мы будем их использовать. Хорошо, что вы так упорно действуете. Осталось только еще понять, в каком направлении это надо делать. Но мы вам поможем. Спасибо, что вы боретесь. Спасибо вам. Это вам даст определенный опыт. Мы за вами будем наблюдать. Мы вас будем во всех наших материалах пропихивать дальше, чтобы об этом узнал как можно больше людей. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. И на так победу. точно наемных Да, а это закономерно. Спасибо, удачного дня.